Китайский... Дальше река и дальше парка-музея уходить не надо, все в центре. Единственное, если вы успеете, то есть очень далекая точка, ну, метров пятьсот, наверное, mà. Но ваша задача, без 15, хотя бы, в 12, вам Больше стойте, куда вы послушаете, Вы послушайте, что вам дали ссылку, да? Не дали. Значит, вам сейчас дадут Мне ссылку. Сделать. Это ссылка на контактовскую группу. Вы, вот, смотрите, вот, вы, допустим, прочитали локация памяти. Поняли, где это место. Прибегаете туда, сфоткались и вот в эту группу, которую ссылку вам дадут, отправляете ссылку. отправляете эту фотку с названием своей команды и с названием это вот этого А ссылку, ссылку дайте нам? Нет, ссылку наши не брали. Ссылку. Ссылку. А -а -а -а. А ссылку найти сейчас, сейчас мы берем. Вот тогда, что тогда, -то -то, можете отрубляться в любом порядке. Ой, никак. Ты зайдите не. сначала, не, не. Труб, Сейчас Сейчас я, короче, приведу и...